Да, да. Добрейший вечерочек. Кто чем занимается 30 декабря, а мы премся на новогоднюю елку. Первый раз в жизни. Кукольный летят. Сейчас нам надо сходить и распечатать билеты, потому что мы их покупали онлайн. Потом Максим Алексеевич хочет в Макдональдс, а потом у нас пол полседьмого вечера елка. Мало кто вообще в принципе ходит по вечерам, но мы ходим только по вечерам везде. Угу. Поэтому вот. Левая я хочу покушать. Покушать обязательно. Одиннадцать, десять, десять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Так он уже перешли, что-то чего? Санюня. Сходили, распечатали. Максим увидел Дед Мороза со скугурочкой. Да. Рассказал стишок. Ему вручили шарик и конфетку целую. Конечно, ты. ты рассказал, Стишок, Максим? Да. Ха. Немножко смутился, так и стоял недовольный. Но все сделал, ладно. О, как больно, ты ногу че? подвернула то е мою. Это да, на или ну, конечно, все, на папу. Нет. А прикинь я бы еще сломала. Ну, все, значит, куда бы не пошли. Пойдем, Максим. Ничего себе, как больно Там завтра тущао будет. Да. Все светится, все пере... перекрыли, да, опять по QR-кодам будет вход. А все, уже сейчас туда можно попасть, там уже все, типа, открыто. Там? Ну, просто. Типа, что-то там красиво, Мне кажется, там сегодня все будут обустраивать. Там с 27 или 28 числа вот туда уже можно ходить, заходить. все светится прям. Короче, У нас а, в Новый год планируется встреча с бабушкой здесь, просто посмотреть на салют городской, самим попускать, развлекаться, отойди от дороги, я прям не могу, я у меня аж смерть Вот, я предлагаю нам прийти сюда где-нибудь в 10 с QR-кодами, пройти туда, погулять, посмотреть, что там. К 11 придет бабушка, уже с бабушкой попускать салют чуть в автобусе не оставили. Мы доехали. Дверь передо мной закрылась. Я думаю, ну, блин, на следующей остановке выйду одна, а они вышли уже. Смотри, как красиво! Сейчас мы дойдем, я покажу. Максим, что-то у нас немножко расстроил. быстренько, идем в Макдональдс. в Макдональдс. Чего? Смотри, сколько гонечков на все. Красота. Ну и красота какая. Мы, кстати, ни разу не были с того момента, как Мам, здесь все украсили. Пап, а помнишь, что вы хотели? посмотреть, когда будет темно, как там вроде бы горит. Помните? Да. Мы как покушаем, на елку сходим, пойдем гулять, все посмотрим. Обязательно. Ты хочешь сходить? 18, да, совсем тогда у... под ливень попали? Да. да. Здесь каждый год по-разному, да, как-то украшают? Конечно. Мы, кстати, в этом году столица, что-то там вот, типа, Новый год России, в Нижний Новгород. Да, вот а. это мне говорил Йоу. Да. Ага. Ой, в вот, этом году у нас, типа, столица празднования. А смотри, какие свечи стоят, Йоу. Что, у тебя настроение поднялось? <laughs> ну, чего? Вон Макдональдс впереди. <смех> Хочешь, иди посмотри, там Снегурочка в окошке, иди подбеги по машине. Прям иди, иди, иди там, она прям замкнут. <смех> ручкой пойдем. Засмущался, что ли? И за счет, как это Идем есть и всё. быстрее, пока люди тормозят, машины не едут. нас не давят! Не давят я такое! Не люблю такие перепады не могу! Сейчас я вслужу. то да Ура! Ура! Нашли такой звукоточек здесь. Когда была очень маленькая, маленькая в школе, здесь, в день рождения для всю комнату была новая. Да? Просто а, а, да, еще может. Новая игрушка. Но это так, не такая, как у меня. Это вообще. Ты басен. Какой ты как такой я не знаю. я тоже хотела глаза, как но есть картонный динозавр. И, Кинулись. Так, у нас есть сорок а пять потом... Отлично. Все? Да. Угу. Ну, ну что, нет? вы наелись, да. господа? А нет, говорится. Я покажу, куда он попал. Там ему некую Я рядом сиделем. Там так не получится, нас не пустят в зал. Мы можем его сильно-сильно лопнуть, лопнуть ногой. Ты что-то будешь вещать? Я не знаю, в чем повещать. Ты мне сказал, врубай. Нам ну, наелись, стоп, на покруг вон там ответил. А потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, перебивает. потом, а потом, а потом, а потом, а потом, Сейчас мы там зайдем, переоденемся, оденемся, сдадим и покажем, что там внутри. Я там последний раз была лет 20 назад, а Максим и что там не были никогда. Ну ладно, не 20, набрала лет 18. Знаешь, небольшая разница. Ну да. Есть. Выкинь сок в помойку. Я снимаю. Гаси там его красиво. Ну вот это здание. допускать ну, всего надо тут сделать народу конечно погоди да. сейчас переодеваемся раздеваемся идем идем да. сдали вещи Ой, ну да тут прям вообще СССР. вот ссср да вообще прям пипец Прям стен. прям вот, да, вот как будто вот застряло прям в 90-х. Мне понравилась Дизайн. вот эта вот фигня. Да. очень, поджопнички. А. Останавливаем съемку и высматриваем ноздри. А. Смотри, вот этот запах. Вот он. Прям. А. Смотри, какие купы. Рекдожар он открывается. Только пальчиками не трогаем, чтобы они заляпаться. Mm -hmm. Чувствуешь запах? Старый. Такой своеобразный. Ходим там еще посмотрим, какие есть. Я yeah. уже первый раз что... yeah. Yeah. Yeah. Диван, Диван, там, Да. Диван даже есть. Потолок даже есть, он какой. Вот yeah. да, это. Классно. Класса небольшая, я, я думала, они прям маленькие. Пойдем посмотрим что там там фотки какие были старые 1939 год Да, посмотрим, что она какая-то Они все такие -таки страшные. Здесь такая странная атмосфера, я просто понять не могу. Сэр, да, как будто вот прям прикольно. Как будто вот прям попали вот куда-то вот 50 лет назад прям телепортировались. <сёк> Есть такое. Прям это как-то непонятно. Все что-то гоняют, ходят, смотрят. Че, <сёк> я для сам с собой разговариваю. <сёк> <сёк> Детей, конечно, прям очень много. Прям одни дети. Интересно, взрослые ходят, что прям для себя чисто? Да. Серьезно? Да. Да? Yes. Да. Сашка сказал, заход он там, тебе ну, да. ну, нам, он, да. Мы прям напротив сели. Она говорит, тут какие-то звонки. Как не, будто пахнет. Будто не пахнет. Здесь не пахнет, наверное, должно быть. У нас осталось 15 минут до начала. Мне кажется, что должен быть первый Вот за 15 минут, второй за 10 минут, а третий, вот уже все. После Без второго третий, нельзя заказать, после заходить. После третьего нельзя. После третьего Ты мне говорила. У нас на других билетах даже написано, после третьего звонка проходит причем. другой театр. Здесь очень все странно, непонятно. Так везде странно, да просто нигде не было. Практически ничего не поменялось. Какие-то прям все ходят, что-то прям знают А я сижу, я вообще не понимаю, что происходит здесь. Что все ждут? Что сейчас будет происходить? Куклы все такие непонятно страшные какие-то. Просто специфические прям внешности. Не, есть некоторые нормальные, прикольные. А некоторые прям что это? Он как вот там тетка стоит, он типа в, в, в, в этом розовом платье. Непонятно что. ты. ждем так что. Да. А вот эти вот куклы стоят. Ими пользуются или не Пользовались. Пользовались, сейчас не пользуются. А что? Ну, старые старые спектакли всего. Там каких-то старых годов. Взамен mm. не новые какие-то сделали. Это просто музей кукол. Да, Понятно. Ну, ждем, короче. Пойдем? Вот. Был звонок, там, видать, что-то все... Бы не снимала с этого галитера, она может то, что мы будем в зале снимать. Я бы сейчас при ней бы не показывала. Ну ладно, заходим. Да это нифига себе зал! Тут, оказывается, продавались места без а? без номера. Просто покупаешь и идешь, куда успеешь. Сначала запускаются. Ну, куда успеешь, а просто на свободный. Ну просто. да. А сначала запускают тех, кто купил места. Я, господи, не знаю. Четвертый, седьмой, восьмой. Третий ряд, да, у нас? Офигеть, зал тоже, конечно. Вообще, пипец. М -м -м. Сейчас проходим, занимаем места. Сюда мы? Да. Где? Сюда? Мне. Максим, отойдем, надо. Это четвертая, вообще. Мы ну, по центру, да, сидим? У меня вот четвертая. Менять четвертое. Да. Потому что да. должны были бы два обязательно пустых места между нами. Ну, я, я на пустой сяду. Пустое, ну, в принципе, мы уселись. Не так далеко от сцены. Нет. Третий сцены. ряд. О, третий ряд. Красота. Ну, вживую прям вообще нормально. живую да. Максима вот без этой штуки было бы вообще не. А эта штука прям спасает. Да, Максим, видно тебя все? Да. Алиса, ага. ждем начала. Потом скажем у нас от зуб. Макдональдс, не ну, так, это раз пахнет прям часы. Ага. У нас еще картошка здесь просто лежит. Да, можем как в кинотеатре. Ага. Мне мама говорила, что на первом ряду было бы неудобно сидеть. Почему? И не... Высоко вверх смотреть. Мама, да? Ага. А, ага. Я обычно сижу где-то к концу, там в середине. Но вообще в следующий раз я бы и на первом ряду сидела. Ну да. Там хотя бы можно, но тянется не обходит вот этим вот не заниматься. Ну значит все остальные разы мы первый раз. А что? что? происходит? Это так начинается обычно это все. Серьезно? Ну вот все, смотрим, наслаждаемся. Интересно. какой-то прикол, что дети красного, приходят в костюм и в конце выступления выбирают, кто самый модный и дарит тому подарок. Кучу, друзья, Дали одному подарок сладкий, а всем остальным отбиток. Понравилось хоть? Да. Да. Ну пойдем выходить. Да. потихонечку. Не нормально, нормально. А еще в начале представления, перед тем как все нач... а, да, уже все началось, зашли ГБРовцы, по-моему, да. Розгвардия. Росгвардия. И, И вы. Такая женщина с первого Да. Не знаю, там я какая, может в розыски каком была, я так я не понял. Ну он такая встала, да. ребенок у него остался, я ну Вообще офигеть, конечно. Я не заснял, блин, надо было заснять, а? Его прям взяли чуть ли не не, не, не под руки не вели, офигеть. Ну, вон, видишь, МЧС стоит. Ты... А, а, или он был МЧС. Был, был. Сейчас мы одеваемся и только прогулять Да. Но я, честно, я не знаю, придем ли мы еще сюда, МЧС, да? да? нормально, все, ладно, пошли переодеваться. Очень много невоспитанных детей. Вот это да. Да. Мы вышли, переоделись. Леша недовольный. У Александра Владимировна горит. Я не горит. Ну, а что это? Я говорю, что мы больше сюда не пойдем. Да. Короче, Максиму понравилось. Он подпевал, там даже что-то дрыгался руками. Потом там. не понравилось, что тебе не понравилось. понравилось. И кричали что Он не стал громко кричать. Потому не что потом... мама Я так сказала. Он, он не мог громко кричать, поэтому <coughs> в этот момент не понравился. игру правильно кричат, только невоспитаны лёша недовольный. Что ты недовольный? То, что ты сейчас идешь и типа. Ну так себя вести нельзя. Ну нельзя, нельзя. Ты же так себя не вела, правильно? Вот это существо сидело передо мной. 40-летнее существо, которое просто вот так вот развалилось, как перед телеком. И все, на этом все закончилось. Главное дело за собой следить. Зачем ты сейчас вот тут мусолить? Я, сейчас? я просто говорю, стал меня вот из того, ну, что я последние я 20 понял. лет, там в первый раз. Я тебя услышу. что сюда ходят, блин, одни, те, кого просто вот хоть куда-нибудь сводить, но дешево, денег больше ни на что нет, и все бомжи <coughs> приборлись в это помещение. Ну вот честно. Пишите в комментариях свое мнение. Я просто вот понимаю, этот. что мы пойдем 4 числа в другой театр, и это будет совершенно небо и земля просто, вот и все. Спасибо, не Нет. надо, вот, поэтому все, не более того, я не баскираю сам театр, еще что-то, чисто контингент, который туда пришел в этот раз. Но там же не все такие сидели. Ну да, трое в домашних футболках на соседнем ряду, меня тоже очень понравились. Короче, ладно. А, да. числа мы сюда пойдем? 4 -го. В 11 утра начало. В 11 утра? Да. На себе. Чего? С чего? Рано вставать, ты имеешь в виду? Ну да. А сколько времени сейчас? Восемь. Красиво, да? А? Красиво. Но в том году было то же самое, ничего не поменялось. Сам, в том году фоткали и снимали тикток на фоне этого uh -huh. всего? Было все то же самое. Мы же там ушли, и там часть, половина не горела, вот она и есть. Uh -huh. Вот, помнишь? Видишь, Куслан не горит? Yeah, да, да. Ну, я говорю, она с того года вообще ничего не поменяла. I'm not afraid Площадь Свободы. Круга, да? Уважаемые Шмарек. пассажиры, убедительно просим вас во время движения троллейбуса держаться за поручки. Замерзли мы. В общем, какой-то такой у нас денек получился. Спасибо за просмотр, спасибо за донатик. Нам сегодня первый раз кинули донатик. Вот этот человек, наверное, да? ник его... Спасибо тебе большое. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всех с Новым Годом, наверное, этот ролик выйдет после, да? Ну, уже по-любому раз завтра Новый Год. Все, всем чао, какао. Пока, привет, пока, привет, пока, привет. Ты так с кеме встал, как будто на расстрел. Купите себе футболку. Пока, привет, пока, привет Купите нас... себе футболку У нас ребенок Поп... сломался, походу Покажи пузо Все, чао